Добрый день, с вами Мототек и сегодня тест-драйв квадроцикла Linhai Yamaha ATV300 и начнем. Linhai Yamaha за свою короткую историю продаж в Украине успела стать одним из лидеров рынка и успешно делит свои позиции с таким известным брендом как CF Moto. Как показывает практика, Техника Линхай не вызывает нареканий по качеству и считается очень надежной. Перейдем ближе к делу. Это полноценный полноприводный утилитарник с двигателем объемом 300 кубических сантиметров. Мощность которого составляет 26 лошадиных сил. Вес квадроцикла 282 килограмма. Мы видим, что соотношение мощности близится к показателю 1 лошадиная сила на 10 килограмм веса. Что соответствует квадроциклам класса 500 кубов. Емкость топливного бака 14 литров. Трансмиссия полноценная, имеет повышенную и пониженную передачу. Сидение широкое, двухместное. Багажные решетки накрыты пластиковыми накладками, что значительно упрощает фиксацию груза. Теперь пульты и приборная панель. На левом пульте мы видим повороты, сигнал, стоп-двигатель, дальний-ближний свет, кнопка старт, передний тормозной контур. На правом. 2 ВД-4 ВД переключатель, гашетка и стояночный тормоз. Приборная панель. Здесь у нас показывают 2 ВД или 4 ВД включен. Уровень топлива, скорость, пройденный путь, обороты двигателя и температура двигателя. Здесь указатель нейтрали, дальнего света, включенного поворота и задняя передача. Кулиса находится по правую сторону. Имеет положение задняя передача, повышенная, пониженная. Квадроцикл построен на достаточно короткой базе. Она составляет всего 1290 мм. Небольшая база существенно обостряет управление и повышает проходимость. Клиренс в этом квадрике составляет внушительные 300 мм. Также остроты руления прибавляет фирменная передняя подвеска от Линхай типа Макферсон. Задняя ходовка классическая на двухобразных рычагах. Установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Амортизатор с регулировкой преднатяга пружины, то есть жесткость. Особенностью этого квадроцикла является то, что у него установлено два тормозных диска на каждом колесе. Это существенно улучшает торможение и продлевает срок службы приводов. В Украину поступает неплохая комплектация, а именно, это легкосплавные диски R12 с 25 резиной, фаркоп, багажные платформы Lock Ride, передний полноразмерный кенгурятник, стальная защита редукторов. И самое приятное – это независимая задняя подвеска, то есть модификация IRC. Двигатель, как я уже говорил, мощностью 26 сил и 27 ньютонов момента. Он четырехтактный объемом 298 кубов с горизонтальным расположением цилиндра, имеет жидкостную систему охлаждения, Сблокирован с клиноременным бесступенчатым вариатором. Привод на редукторы происходит через карданы с обслуживаемыми крестовинами. В завершении обзора хотелось бы отметить одну особенность этого квадроцикла. Это сравнительно небольшая мощность. Это одновременно плюсы и минус этого квадроцикла. При езде по пересеченке приходится более часто переключаться на пониженную передачу. Ну а к плюсам на проходимость это не влияет. А также небольшая мощность дает возможность безопасно передвигаться по той же пересеченной местности. Лично у меня после катания на этом квадроцикле остались только положительные эмоции. Особенно удивила острота и легкость управления. Нет эффекта подбрасывания задней части. Подвеска работает сбалансированно, а это означает, что инженеры постарались на славу и сделали хорошую работу. Подписывайтесь на наш канал, приезжайте к нам на тест-драйв. До скорого!